А сейчас я покажу, как настроить индикатор Cluster Search. Вы сможете их настроить сразу вместе со мной. Лично я для себя настраиваю кластера именно таким образом. У вас есть два варианта. Вы можете обратиться к статистике. Кстати, в платформе от нас есть такой инструмент, называется Cluster Statistics. Также есть такой инструмент, который называется All Price. Там вы, в принципе, можете посмотреть средние и экстремальные объемы. Так вот, но мне нравится больше интуитивный метод, и сейчас мы его разберем. Это достаточно быстрый, простой метод, но он очень действует. Давайте возьмем для примера сначала минутный график, минутный график золота. Очень популярный инструмент, многие его торгуют. Загрузим. Заходим в индикаторы и выбираем кластер Search, он у нас самый первый здесь, и мы его двойным кликом добавляем на график, и у нас есть самый первый пункт – это максимальное и минимальное значение. Но так как мы добавили индикатор и нет у вас кластеров, значит нам нужно уменьшить, уменьшить объем, ну давайте попробуем его уменьшить в два раза, то есть с тысячи контрактов мы поставим 500. И вот мы уже видим, на графике у нас сформировались э, кластера. Какая цель главная? Наша главная цель найти, подобрать такие параметры, чтобы большинство кластеров э, отображались на экстремумах, либо они формировали уровни, которые цена будет тестировать в дальнейшем, и э, чтобы мы понимали, где она может отскочить. Есть, к примеру, вот у нас уровень, кластер, да, который сформировал поддержку, он не остановил, не развернул движение, но он стал зеркальным уровнем, в который цена билась и отскакивала. Либо же здесь вот есть кластера, которые давали отскок. Выходили эти крупные кластера и цена сразу же начинала двигаться. Мы определили 500, но мы Сделаем, Мы пойдем дальше, мы настроим два индикатора Cluster Search с более мелкими объемами и с более крупными, для того, чтобы получать больше информации, чем просто один кластер. Для этого мы добавим еще один кластер Search и выставим значение меньше, чем а, здесь у нас 500. Значит, давайте попробуем выставить значение 400. А, мы видим, что у нас появилось больше кластеров. Давайте посмотрим, что будет, если мы выставим значение 450. Не слишком сильно изменилась картина, поэтому я предлагаю остановиться на значении минимальном 400 контрактов и максимальное мы выставим 499 контрактов. Почему 499? Потому что второй кластер Search имеет минимальное значение 500 и до бесконечности чтобы максимально точно его настроить, и чтобы у нас не пересекались а, значения. И тем самым мы получили два индикатора. Первый индикатор, Cluster Search, показывает более мелкие объемы. Второй индикатор, он показывает более крупные объемы. Нам осталось только сделать различия между ними. И мы спускаемся вниз, и на более мелких мы выберем, к примеру, синий цвет. И... Размер меньше, к примеру, с 10 до 6, а в крупном мы его увеличим до 14. Можете настроить как вам угодно. Главное, чтобы визуально вы четко разделяли, чтобы минимум у вас минимум внимания уходило на, как раз на определение, чтобы вы четко сразу все понимали. Смотрите, сразу картина становится шире. Вы теперь четко понимаете, что вот здесь крупный кластер реально, он был мощный, да? А здесь кластер он был так себе, да? Здесь были такие краткосрочные, ну, в смысле, они были менее значимые и дали краткосрочные Здесь уже китяра вышел, и здесь было, ко всему прочему, скопление. Примерно получаете картину происходящего, вы получаете уровни достаточно серьезные. Смотрите, за весь день вот было начало дня, вот был конец дня. Было трендовое движение. Но вы получили один кластер, теста его не было. И получили второе скопление кластеров. И здесь было как раз э, тот самый тест уровня. И за весь день у вас, в принципе, здесь была возможность поискать покупку. эта покупка э, неплохо себя показала. Поэтому э, идет трендовое движение дальше. Вы снова получаете уровень поддержки, получаете фиксацию, снова получаете уровень поддержки после реакции, снова получаете уровень поддержки. Каждый этот уровень сначала выступает фиксацией, потом после реакции цены вы уже понимаете, где цена может развернуться. С таким простым движением вы получаете реально супер классные уровни для внутридневной торговли. Многие, прежде всего, не понимают ценность информации этой, потому что они просто не понимают, как ими, как ими пользоваться. Мы настроили на минутном графике на золоте. Давайте теперь посмотрим часовой график. Часовой график на золоте. Тоже золото, это Чикагская товарная биржа. Нам снова нужно настроить два индикатора Кластер Search, но мы его настроим не просто Локальные, локальные классы по одной цене. Мне нравится использовать на старших таймфреймах скопления, потому что эти скопления, они намного мощнее, чем локальные, которые выходят по одной цене. Это лично мои наблюдения, поэтому я остановился на часовых графиках, как раз на таких кластрах, которые целые прямо массивы такие формируют, и эти массивы потом можно анализировать. Снова мы загрузили график, но ну, видите, теперь для часового графика, э, не график, мы загрузили индикатор. Но у нас теперь очень много э, кластеров. Это значит, что значение 1000, оно слишком маленькое. Давайте выставим, например, 3000. Давайте здесь пока поставим, чтобы оно нам не мешало, тысяч. Прям очень большое, экстремальное, экстремальное значение для часового графика. Возвращаемся к нашему первому индикатору кластер Search. и мы видим, что при значении 3000 у нас появился всего один кластер. Но опять же вы можете оценить всю его мощь этого кластера. Но для нас это все равно мало информации, поэтому мы, во-первых, мы вернемся вот сюда, объединение ценовых уровней и выставим значение... К примеру, четыре. что это будет означать? Это будет означать, что у нас на ближайших четырех ценовых уровнях суммируются все объемы, если они подпадают под фильтр, то мы получаем кластер. И вот уже значение 3 для нас снова маленькое. Давайте выставим, ну, к примеру, 5. Снова у нас слишком много кластеров, у нас слишком много шумовой информации, которая, которую мы можем использовать, но моя задача найти самые такие, самые сильные уровни, которые будут показывать. Поэтому давайте увеличим, Было 5, давайте 8. 8 тысяч. Мы видим несколько кластеров, ну, достаточно крупных. Ставим 8 тысяч, минимальное значение, потому что эти кластера, они реально, их всего 2, но они четко показали, то в рынке хозяин. Теперь давайте подберем более мелкие пластера. Для этого мы откроем а, второй индикатор пластер Search. Сразу изменим здесь цвет, сразу изменим размер. А, здесь мы его увеличим. Теперь мы выставляем... То есть у нас было минимальное значение на предыдущем пластере 8000, то есть от 8 и выше до бесконечности. От 8000 контрактов до бесконечности. Значит, здесь нам нужно поставить верхнюю планку 7999, а нижнюю планку давайте поставим, ну, к примеру, тысяч. И мы забыли поставить объединение ценовых уровней. Поэтому здесь у нас здесь у нас 4, поэтому аналогично выставляем 4. И вот уже, уже мы обладаем больше информацией. Если вы потом поанализируете все эти вещи, то опять же, видите крупный кластер, выход вверх, на тесте у нас появляется еще один кластер. Помним, да, реакция, тест, дополнительная реакция. Вы в этот момент можете перейти во внутрь дня и посмотреть, поискать более точную точку входа. И дальше у нас снова формируется скопление, формирующее, как оказалось, поддержку. Да, здесь теста не было, но в целом динамика есть. То есть ну, явно не продавать. Для да? да, такая ситуация, явно не продавать. А, то есть эти кластера, они для вас служат фильтром для поиска рисковых сделок. Об этом как раз я вначале говорил. И мало того, что вы можете, вы можете к примеру, иметь собственный паттерн, свою точку входа. Но когда вы видите, что из кластера цена идет вверх, то вы четко понимаете, что пока продавать опасно. Потому что вот здесь сидит покупатель. Вы предположили это, и если вы не продали, то как минимум вы не потеряли, потому что рынок продолжил расти. Но если вы понимаете, что вам нельзя здесь продавать, логично предположить, что можно поискать покупки. Вот таким образом. Поставьте плюсы, если вам понятно, как настраивать кластера крупные на минутном графике. Если непонятно, поставьте минус, чтобы я понимал, доступно ли я объяснил, каким образом настраиваются те кластера, которые в принципе в шаблонах, которые вы имеете, там таким же, по такому же принципу большинство кластеров настроены.